Отлично. Наш модуль – пятое занятие «Финансовые цели и методы их достижения». И сегодня мы будем с вами говорить о том, что же такое финансовые цели. Элочка, можно следующий слайд, на котором я собрала для вас несколько своих любимых цитат. И, я уже э разобралась. Э цитата... Для, для меня это девиз «Лучший способ помочь беднякам» — это не стать одним из них. И как раз финансовая грамотность, финансовое образование говорит о том, что как, какими знаниями нужно обладать для того, чтобы принимать выгодное для себя финансовое решение. И абсолютно согласна с Клавдием Эллианом по поводу того, что деньги похожи на ежа, которого легко словить, но не просто удержать. И когда мы с вами говорим о том, что каким образом можно составить финансовый план, как распланировать, чтобы реализовалось то, что мы с вами хотим, нужно понимать, что подразумевается под финансовыми целями. На следующем слайде вы можете увидеть, какие параметры есть у финансовой цели. Финансовая цель имеет четкое описание когда вы для себя четко формулируете, что именно вы хотите достичь, это вас уже на несколько шагов приближает к вашей финансовой цели. Если вы говорите для себя, я хочу приобрести недвижимость, это будет дом, это будет квартира. Если это квартира, то сколько это комнат, в каком районе она находится. Если это дом то также важно понимать, возле дома есть участок, это за городом, это на территории города. И вот эти все факторы, когда вы четко описываете цель, они, конечно же, повлияют на стоимость вашей цели, потому что следующий критерий финансовой цели – это конкретная цена и стоимость. Чем более конкретно вы будете знать, сколько же вам денег необходимо для того, чтобы ваша цель была реализована, тем больше вероятность того, что задавая вопросы, разыскивая нужную информацию, ответы на эти вопросы, вы будете уже понимать, как и каким образом вы будете достигать эту цель, ее реализовывать. Еще один важный параметр – это временное измерение цели. Вы должны точно знать, когда цель будет достигнута. И это означает, что вам нужно разобраться на когда вы ожидаете исполнения, реализацию вашей цели. И еще один параметр – это приоритет, это степень важности. Крайне редко бывает так, что у нас есть всего одна финансовая цель, и мы можем полностью прикладывать усилия для достижения всего лишь одной цели. Так не бывает. Очень часто бывают цели более крупные, мельче, разные по времени достижения, что-то надо через несколько месяцев приобрести для этого нужные деньги, на что-то мы откладываем 2-3 года, может быть, 10 лет мы накапливаем для достижения какой-то цели. На прошлом занятии мы с вами говорили о создании капитала, пенсионного капитала. Это как раз долгосрочная цель на длительное время. И когда одновременно у нас есть несколько, несколько целей, мы должны расставить приоритет, какая из целей для нас наиболее важная. Можно следующий слайд, на котором вы можете увидеть структуру достижения результата. Для того, чтобы цель была достигнута, нужно разобраться поэтапно, что происходит с нашей целью. Есть такой закон воплощения и реализации в этой жизни, воплощается только то, что вертится в вашей голове. Наверное, вы обращали внимание, что когда мы о чем-то сильно задумываемся или чем-то очень заинтересованы, то кажется, вокруг нас столько происходит событий именно на эту тему, и нужна информация, где-то статья попалась, и кто-то что-то подсказал, и это действительно так и работает. Поэтому, когда ваша цель, она имеет четкое определение, она сформулирована достаточно в позитивно, ну, вы наверняка слышали о том, что сформулированная цель от понятия «не достичь чего-то» или «не сделать что-то», оно может совсем не так происходить. Поэтому, когда мы формулируем цель, то мы ставим задачу от проблемы к решению. Сейчас у меня есть проблема, мне не хватает чего-то, и это мне нужно приобрести, для этого нужные деньги. Я хочу приобрести машину, квартиру, холодильник, обувь для ребенка, неважно, какая стоимость вашей цели. Мне не хватает, мне нужны там ботинки для ребенка. И я ставлю себе в позитивном, ключе, ставлю перед собой цель, либо э, я хочу найти работу, у меня сейчас нет работы. Я ставлю формулировку таким образом, что от проблемы к решению. Таким образом, в вашей голове уже начинает простраиваться маршрут, каким образом будет реализовываться ваша цель. Обязательно нужно на этом маршруте поставить для себя признаки цели. Это означает какие-то маркеры, которые помогут вам узнать, как, как же вы поймете, что ваша цель будет достигнута? Если я говорю для себя, я хочу быть счастливой, как я узнаю, в какие моменты я буду счастливой? Для того, чтобы у меня мой мозг точно понимал, ага, вот это параметры, и он означает, что моя цель действительно будет достигнута. Если я говорю, что я хочу купить себе автомобиль, я хочу себе купить новый дом, я хочу себе собрать инвестиционный капитал, который буду инвестировать, как я узнаю, что моя цель достигнута? Я могу узнать это таким образом, что на моем накопительном счету будет сумма, которая равняется там, пятизначный или шестизначный порядок цифр. О, окей, когда это будет, значит, я знаю, что моя цель достигнута, и дальше будет следующий этап. Как я узнаю, что я куплю для себя дом своей мечты? Мой дом будет находиться на берегу реки или возле леса. У меня будет большое окно, и я буду сидеть в кресле. Возле этого кресла будет развиваться от легкого сквознячка гордина, и будет на улице лето, и мне будет хорошо. Вот в этот момент я буду знать, что моя цель точно достигнута. Можно следующий слайд. Также важный параметр структуры достижения цели – это условия. Где, когда, с кем вам это важно и необходимо, с кем вместе вы будете ехать в вашем новом автомобиле, с кем рядом вы будете жить в вашем новом доме. Иногда бывает нужно себе сформулировать от обратного, с кем это нежелательно. Я могу, ой, да с кем угодно мне будет хорошо, но я могу задаться для себя вопросом, а вот, с кем мне нежелательно вместе это делать? Я хочу строить свой бизнес. С кем я буду? Да, с любым человеком, который готов мне проинвестировать деньги в мой бизнес, чтобы я могла стартовать. Либо, а кого я точно не возьму в партнеры в свой бизнес? Кто это будет? Можно и так, и так подходить к вот этому специальному условию. Также важно понять для себя средства или ресурсы, как внешние, так и внутренние, которые нужны вам для того, чтобы цель была достигнута. Внутренние ресурсы – это наши собственные качества, это наше эмоциональное состояние, это наши эмоции, которые мы можем переживать. Ну а внешние ресурсы – это и материальные ресурсы, это может быть также э, ваши знания, ваши связи с другими людьми. Это может быть что угодно. Если есть внутренние ресурсы, то внешние ресурсы точно подтянутся и найдутся. И вот важная задача – уметь опредметить, или еще другой, другим словом, конвертировать ресурсы. Не всегда достигается, даже финансовая цель, не всегда достигается через деньги. Наверняка в вашей жизни вы можете вспомнить истории, когда вовремя подсказанная рекомендация, к кому обратиться по поводу трудоустройства, либо какая-то вовремя нужная поданная информация вам помогала достигать цель гораздо быстрее, чем просто наличие денег. Можно следующий слайд. Если вы ставите перед собой цель, и вы уже давно хотели ее достигнуть, но все почему-то не получалось. Вот на этапе планирования здорово задать для себя несколько вопросов. Почему у меня не получилось достичь эту цель раньше? Докопаться до первопричины. Иногда можно настолько глубоко раскопать, что выяснится, что и цель для вас не является экологичной, это может быть не ваша цель. Может быть, это ожидание вашей семьи, может быть, это ожидание вашей второй половины или ваших родителей. И тогда может оказаться очень обидно, что вы движетесь в достижении не своей цели. Это тоже очень нужно понимать и нужно поискать, что именно ваше, что именно вы хотите в этой цели. Конечно же, нужно обязательно позаботиться о мотивации. Ну, наверняка вы все видели картинку про ослика с двумя морковками. Одна морковка спереди, одна морковка сзади. Да, это два способа мотивации. И э, у вас может быть морковка, которой вы идете. Это что случится, если это не произойдет? Вы рассматриваете какие-то риски, и что случится, если это не произойдет? Я вот, ну, к примеру, может идти речь, я хочу бросить курить какую-то вредную привычку, да, то вы можете для себя посмотреть, если я не буду курить, я буду себя чувствовать здоровым, бодрым, я не буду кашлять, у меня будут здоровые легкие, и для вас это может быть мотивацией не браться за сигареты. В то же время не всех это так мотивирует, кто говорит, ну и что, мне и так хорошо, то тогда можно воспользоваться не морковкой, а страшилкой, а вот что-либо случится, если я буду продолжать это делать, и список вторичных выгод поможет вам разобраться с тем, что вот, а что может произойти плохого, если я не брошу курителей, если я не буду заниматься там, спортом, двигаться и так далее. И, конечно же, важный этап – это ценность результата. Стоит ли игра свеч, нужно ли действительно браться за этот процесс достижения цели. Особенно речь идет, когда о длительных каких-то больших финансовых целях, на которых нужно и денег много, и времени потратить, и ресурсов. И тогда нужно подумать, а стоит ли игра свеч, хотя иногда это может касаться и достаточно небольших финансовых целей. Можно следующий слайд. – Хочу вам рассказать об одном методе. Метод достаточно известен, не всегда его используют, либо забывают, и у меня участники на тренингах иногда говорят, ой, мы уже о нем слышали, но мы все как-то забывали. И этот метод SMART называется, планирование по SMART. Он несложный, он простой, он помогает описать вашу цель так, чтобы она действительно была достигнута, чтобы можно было разобраться. Суть метода заключается в том, что есть пять параметров, и по аббревиатуре из первых букв он и называется SMART, но тут игра слов с английского, это же умный, и поэтому вот умное планирование по смарту расскажу вам сейчас прямо поэтапно. Можно следующий слайд, и мы с вами... Так. Да, спасибо большое. Первая буковка ⁇ С ⁇ от английского ⁇ специфик ⁇⁇ это конкретный. Точная формулировка того, что вы хотите достичь, мы говорили с вами об этом, что это очень важно, и нужно максимально продумать возможные параметры цели, для того, чтобы избежать достигнуть не того результата, который вы ожидали. То есть вот чем более четко прописана формулировка, тем больше вероятность того, что вы дойдете и получите именно то, что вы ожидали. Следующая буковка. М межуре был измеримый. Мы с вами говорили в самом начале сегодняшнего занятия о том, что нужно определиться, сколько. Определите, в чем будет измеряться результат. Результат может быть как количественный, так и качественный. И для вас это будет показатель того, какие будут изменения для достижения вашей цели. Тут можно привести простой пример. Если спросить практически любую девочку, она скажет, я хочу похудеть на 5 килограмм. И не важно, сколько на самом деле эта девочка весит. Так вот, можно, если я ставлю перед собой цель похудеть, я могу сказать, что я хочу похудеть на 5 килограмм, либо я хочу убрать стали 3 сантиметра объема. Там килограммы, там сантиметры, объективно для... Это две разные цели. Объективно для двух этих разных целей нужно абсолютно разный подход. Разный комплекс упражнений, разная диета. И когда я говорю просто, я хочу похудеть, не, ставля, не ставя перед собой какое-то измерение, то не факт, что я действительно достигну того, что я ожидала. Но если я говорю, что я хочу похудеть на 5 килограмм, я тогда расписываю для себя план, как я буду это делать. А если я говорю, что я хочу в талии сбросить 3 сантиметра, то тогда абсолютно иначе я буду идти к достижению этого же результата. Следующий слайд, пожалуйста. Следующая буква в смарте – это A, achievable, достижимый. И вот здесь мы проясняем на этом этапе для себя, каким образом будет достигнута наша цель. Если мне нужно сбросить 5 килограмм, я даю для себя нагрузку, я даю упражнения, я перехожу на определенную диету. Кстати, задаюсь по пути себе вопросом, а достижима ли эта цель на самом деле? Действительно ли я могу ее достигнуть? Потому что если я скажу, что я хочу похудеть на 10 килограмм за две недели, эм, а достижима ли моя цель на самом деле? Да? Проясните для себя, каким образом будет достигнута цель. И уже на этом этапе вы можете расписать прямо пошагово, что вы будете делать с достижением этой цели. Следующий этап. Р. Релевантный, актуальный, определите истинность своей цели, действительно ли это важно, мы говорили с вами о приоритетах, когда мы сравниваем в своем списке финансовых целей несколько, действительно ли выполнение того, что вы запланировали на предыдущих этапах, когда вы по смарту разбирали вашу цель, приведет к достижению того результата, который вы ожидаете. И последняя буковка на следующем слайде – это тайм, время, привязка ко времени или к определенному временному промежутку. Либо это может быть конечная дата достижения цели. Потому что если я для себя формулирую, что а, я а, сделаю ремонт в своей квартире, для этого мне понадобится а, сколько-то тысяч, каких-то денег, и в этом году, то ваш ремонт может затянуться до декабря. Ну, потому что в этом году у нас еще много времени. Но если вы хотите его закончить летом, если вы хотите закончить ваш ремонт до конца августа, и, к примеру, вы хотите сделать ремонт в комнате вашего ребенка перед тем, как он пойдет в школу, то постановка цели «я сделаю ремонт в комнате моего ребенка в 2020 году» не факт, что сработает, вам нужно точно поставить... Цель Не позднее, там, 25 августа, закончить ремонтные работы, и это будет означать, что к этому времени у меня будут поклеенные обои, у меня будут новые шторы на окнах, новая мебель у ребенка, и таким образом я буду точно знать, что мой ремонт закончен. Для этого мне нужно будет столько денег, я посчитаю, сколько денег мне нужно. У меня это будет разбито на несколько этапов. Там первый этап – грязные работы строительные, параллельно в это время я заказываю пошив новых штор, еще что-то выбираем, заказываем, ждем мебель, там сколько-то времени будет доставка, и таким образом у вас полностью прописан порядок действий, у вас появляется прямо календарный план поэтапно, когда вы это делаете, и вы беретесь и за реализацию цели. И тут нужно понимать, что когда вы делаете эти расчеты, отвечая себе на вопрос, кто будет вам клеить обои, какие обои, сколько стоит? какая понадобится ткань а, на новые шторы, какая мебель конкретно, какая мебель. Вы начнете искать, и вы будете сразу же смотреть, сколько это стоит. И вы будете записывать для себя поэтапно, вы будете четко понимать, сколько денег вам понадобится, на каком этапе вам, возможно, не вся сумма прямо понадобится на завтра, особенно если всей суммы у вас нет, не хватает, то тогда вы будете рассчитывать для себя через сколько месяцев или недель, какая сумма денег вам будет необходима. Дальше это все сопоставляется с вашей финансовой возможностью. Если вы уже раньше начали откладывать на ремонт, в комнате у вашего ребенка, то вы понимаете, сколько у вас денег есть, и вы видите, сколько вам денег не достает. Возможно, у вас полностью есть вся сумма на этот ремонт, и вы просто поэтапно его реализуете. Если суммы не хватает, рассчитывайте свои возможности как можно увеличить через дополнительные источники доходов, мы тоже с вами об этом говорили, в, какой, в какое время, в какой этап можно привлекать дополнительные деньги, может быть, воспользоваться аккуратно кредитным лимитом на банковской карте, вы знаете, что чуть позже к вам зайдут. Вот сопоставление вашей прописанной цели с вашим бюджетом, с вашим плановым бюджетом на несколько месяцев вперед поможет увидеть вам, насколько ваша реаль... цель реалистична, насколько реалистично то, что вы себе запланировали. И, может быть, что-то придется сдвинуть по времени, может быть, вы сначала сделаете ремонт, отремонтируете, а мебель докупите потом, либо будут какие-то другие варианты, либо вы с, своими руками, у вас все прекрасно получается, и вы переклеите самостоятельно обои, оплатите за какие-то другие услуги. Вот такое планирование дает вероятность того, что ваша цель действительно будет достигнута. Потому что может быть ситуация, если вы не рассчитали силы, ремонт в полном разгаре, и все остановилось, потому что деньги закончились. Мастера не хотят за просто так что-то делать, и это правда, это их труд, они в этом работают. Можно на следующий слайд? Я вам предлагаю, можно сделать прямо сейчас буквально две минутки, и вы потом просто продолжите в качестве домашнего задания. Определите, пожалуйста, ваши ценности и ресурсы, потому что когда мы строим планы, финансовые планы, когда мы понимаем, что нам надо приложить какие-то дополнительные усилия для того, чтобы их достигать, иногда кажется, что не хватает сил, я, я не могу с этим справиться, у меня это не получится. Ответьте на два простых вопроса. Что хорошего я сделала для своих близких в 2020 году, а у нас уже 4 месяца этого года, вот сегодня заканчивается. Что хорошего я сделала, что улучшало их качество жизни. Это моя семья, я свою семью люблю. Вот что я сделала для своей семьи, что улучшало качество жизни моих родных и близких. Запишите, вспомните, пожалуйста, запишите для себя что-то, что вы делали для вашей семьи. А следующим моментом запишите, пожалуйста, что хорошего я сделала для себя в 2020 году, что улучшало бы качество моей жизни. Я вам дам буквально две минутки для того, чтобы на этом сфокусироваться, даже если сейчас вы просто об этом подумаете, что хорошего я сделала для моей семьи в этом году и что хорошего я сделала для себя, что улучшало бы качество моей жизни, вы потом, когда закончится наш вебинар, спокойно можете сесть и для себя это подробно расписать. Угу. Можно теперь следующий слайд. Еще одна хорошая практика, практика благодарности. И я предлагаю вам вспомнить, вот прямо сейчас тоже, если есть блокнот под рукой, и ответить на вопрос, кому я благодарна. Вспомните, пожалуйста, Кого угодно, что угодно, кому вы готовы сейчас сказать о своей благодарности. Может быть, это родители, может быть, это дети, может быть, это медсестра в поликлинике, может быть, это ваши подруги или что-то еще, что вас наполняет, что вас радует. И напишите список тех, кому вы благодарны. Угу, получается если вот э, у вас есть желание в чате вы можете написать буквально э, несколько вариантов кому вы благодарны кому вот очень-очень хотелось бы выразить свою благодарность напишите в чате пожалуйста и э, заодно Сформулируйте для себя, как вы себя чувствовали в тот момент, когда вы вспоминали тех, кому хотелось бы сказать эту благодарность. Что вы в этот момент чувствуете, какие у вас есть ощущения? Чаще всего бывает так, что когда делаешь вот такое упражнение, когда вспоминаешь, кого бы ты хотел поблагодарить, кстати, действительно, потом... «Не забудьте вслух еще сказать». Ольга написала о том, что я очень благодарна своему мужу. Вот когда закончится вебинар, вы ему вслух это «Не забудьте сказать». Это будет очень здорово. Потому что в, когда ты вспоминаешь, кому ты благодарен, ты изнутри начинаешь наполняться вот такой радостью от ощущения именно благодарности. И в те моменты, когда вам трудно бывает, в те моменты, когда возникает какая-то сложность или вы чувствуете, э, возможно, себя не очень хорошо или э, там, снижается ваша самооценка. Вспомните, кому вы благодарны, сделайте это упражнение, и вы почувствуете, как будто вам действительно легче становится. Уже неоднократно экспериментировала именно с этим упражнением. А, Ольга говорит ему, всегда это говорю, это важно, супер. Я думаю, что для него это тоже очень важно, и важно это слышать. А, таким образом, вот подобное упражнение вы можете делать а, в те моменты, когда... Ну вот по какой-то причине вы не очень хорошо себя чувствуете, вам нужно найти точку опоры, опоры, на которую вы могли бы опереться. И вот это упражнение, оно очень простое, оно очень эффективное, и оно действительно помогает внутри набраться такой устойчивости, уравновешенности, и становится после этого внутри хорошо в первую очередь. И не забывайте говорить и делиться об этом. Еще одно упражнение, которое я вам сегодня хочу предложить, можно следующий слайд переключить, это упражнение о ценностях и ресурсах. Когда вы занимаетесь планированием, хоть финансовым планированием, хоть планированием вашего времени, замедлитесь немножко и сформулируйте для себя, пожалуйста, свои семь важных. Вот что вам важно помнить в этом 2020 году, чтобы ваша жизнь была наполнена тем смыслом, которого именно вы хотите. Семь пунктов, семь важно, чтобы это будут те ориентиры, которые помогут вам не уйти с нужного направления, для того, чтобы вы действительно... В вашей жизни, когда вы строите планы, двигались именно в том направлении, в тех смыслах, которые важны для вас, то, чего вы хотите, то, чего вам важно. И вот этот перечень из семи важно, он должен напоминать вам о том, что действительно необходимо для вас делать будет вашим домашним заданием. Сейчас навряд ли мы успеем все с тем пунктов написать. Вы можете попробовать начать их писать сейчас, а продолжить Это будет вашим домашним заданием. Подведя итог сегодняшнего нашего с вами занятия о финансовом планировании, о составлении финансового плана, я хочу вам сказать о том, что просто само по себе планирование, иногда кажется, что это, ну, бесполезная трата времени. Я так занята, у меня столько дел, ну что же я вот сяду и буду заниматься, вот это сидеть, писать эти планы, мне некогда, я эти планы держу в голове, и это примерно так же, как и с бюджетом, это не работает до тех пор, пока вы не написали на бумаге. Поэтому я вам рекомендую иметь какой-то свой любимый блокнот, в котором вы можете писать планы, чем интересна работа с таким блокнотом. Вы можете туда писать свои какие-то хотелки, свои пожелания, вы можете в нем ввести ваше финансовое планирование, в котором вы будете прописывать конкретную цель, вы будете прописывать, сколько она стоит, когда вы хотите, чтобы она была достигнута. Я подготовила для вас, сделала таблицу, в которой можно строить финансовые планы, и мы вместе с видеозаписью сегодняшнего вебинара разошлем вам эту табличку. Можете взять ее за основу и работать в своем блокноте, можете, это Word документ, можете в компьютере сохранить и в компьютере заполнять, либо просто распечатать для себя файлом, и у вас будет как шаблон для вашего финансового планирования. И это поможет вам структурировать и проработать над вашими целями. Расскажу из своего опыта, когда я начала несколько лет назад писать свои планы несколько лет назад, это уже, наверное, больше десяти, это становится просто привычкой. И я стала замечать, я начала анализировать, у меня в одном и том же блокноте каждый год я делаю планирование на год вперед и расписываю свои цели. И это позволяет увидеть динамику изменения, что происходит с моими целями. И вот здесь происходят интересные вещи, потому что когда у вас цель записана, сформулировано вы написали сколько вам нужно денег для достижения этой цели либо вы расписали какие вам нужны ресурсы помним о том что есть внутренние и внешние ресурсы которые помогают вам в планировании на которых вы будете опираться для достижения вашей цели и не всегда это будут деньги это могут это может быть другим способом достигнута цель тем более если вы для себя внутри в голове говорите, я не могу позволить себе поехать на отдых, у меня нет денег. Все, вы точно не будете искать возможность поехать куда-то. Вы так останетесь и будете дома находиться. Ну, сейчас поневоле мы находимся дома, а, но это не означает, что слишком долго это продлится, мы все равно через какое-то время сможем снова путешествовать, а, сможем снова выезжать куда-то, набираться новыми эмоциями, впечатлениями и так далее. Но если вы внутри, в своей голове закрыли для себя такую возможность, то окружающие вас внешние возможности вы не сможете увидеть, вам их не видно будет. Вы просто будете сфокусированы внутри на том, что мне это, не, у меня это не получится, у меня на это нет денег. И очень часто вот эта отговорка про то, что я не могу это получить, потому что у меня нет денег, это вообще не про деньги, абсолютно. Это про то, что вы внутри себе не позволяете. У вас точно есть деньги, вы их точно потратите на что-то другое, но не на себя. Такое часто бывает. И вот упражнение, которое мы с вами делали о том, чтобы, что я делаю для других, а что я делаю для себя, это упражнение как напоминание вам о том, что вы заслуживаете самого лучшего, Планируя достижение цели, планируйте и для себя. Мало того, не работает планирование, когда вы формулируете цель не про себя, а про кого-то другого. Я так, и когда начинала планировать, я себе ставила две одни из важных целей, мне тогда это правда было очень важно, и одна цель звучала, я хочу, чтобы мой муж зарабатывал больше. Ну, мне же тоже от этого выгода, мне же хорошо, и я хочу, чтобы он больше зарабатывал. А сын у меня тогда подросток был, и я писала себе цель, я хочу, чтобы сын хорошо учился в школе. Это была не его цель, это была моя цель. И несколько лет подряд я это писала, и несколько лет подряд у меня с этим ничего не получалось. Сын в школе не очень хорошо учился, я расстраивалась из-за этого, мы ругались немножко, и потом я услышала интересную мысль о том, что если я ставлю, я ставлю цель, но эта цель не касается меня, а по факту здесь же эта цель касается моего ребенка, не меня, правда, а, то она работать не будет, и я видела, что она не работает. Я села и задумалась о том, каким же образом поставить, цель, ну, то есть сохранить то, что свои ожидания, то, что я ожидаю, но чтобы формулировка касалась не моего сына или не моего мужа, а меня. Я придумала такую формулировку. Может быть, у вас есть идеи, как можно сформулировать иначе цель про то, что я хочу, чтобы мой муж больше зарабатывал, или я хочу, чтобы мой ребенок хорошо учился в школе. Как это сделать так, чтобы эта цель для меня звучала относительно, и она была сформулирована относительно меня. Может, у вас есть идеи? Хотите, можно голосом сказать, чтобы не писать долго в чате, можно включить микрофон и можно сказать голосом. Я хочу радоваться успехом моего сына. Спасибо большое, Елена. Вот, Почти также у меня было сформулировано. Вы, как очевидно, опытный целеполагатель. Вы уже, наверное, прошли этот путь и знаете. Но самое удивительное да. Хотите добавить? комментировать Хорошо. Самое удивительное, я для себя сформулировала, я хочу радоваться успехом и достижениям моего сына, ну и про мужа точно так же, я хочу радоваться продвижению моего мужа на работе с повышением зарплаты. С мужем дело сработало, с сыном это тоже сработало. И даже не просто удивительным образом, я потом анализировала, что же получилось. Потому что когда я формулировала, что я хочу, чтобы мой сын учился хорошо, я от него это ожидала. И когда мои ожидания не оправдывались, когда он учился не очень хорошо, я нервничала. Я ему высказывала, как он должен был сделать. И это было мое разочарование, потому что... А он говорил, мама, у меня нет проблем в школе, это у учителей проблемы в школе. И... А я раздражалась и нервничала. А потом, когда я сформулировала, что я хочу радоваться его успехам, то то, что для него действительно являлось успехом, то, что у него хорошо получалось, я начала фокусироваться не на своем ожидании, что у него не так получилось, как мне хотелось, а я стала радоваться действительно... У меня меньше претензий к нему, стала от того, что ну вот у тебя сейчас уже хорошо, и меня это радует, я стала фокусироваться на том, что меня радует. А на самом деле, казалось бы, ну что тут такого, всего лишь поменялась формулировка. И буквально за, ну и он начал взрослеть за какой-то год-полтора, Действительно все поменялось, и к выпускным экзаменам в школе он уже э, зашел и действительно меня радовал, и, э, к счастью, так и сохраняется до сих пор, хотя поменялось всего лишь навсего мое отношение. Поэтому, когда вы строите планы, когда вы ставите ваши цели, действительно очень важно точно формулировать цель. Эта цель должна касаться именно вас. Важно понимать, если мы говорим о финансовых целях, стоимость вашей финансовой цели, когда вы планируете вашу цель с помощью метода SMART, у вас есть возможность проверить вашу цель по пяти критериям как нужно поступить, чтобы цель была достигнута. И за это время вы сделаете точно 50% к достижению вашей цели, потому что у вас уже появится конкретный план достижения вашей цели. А это означает, что вероятность того, что ваша цель будет реализована, а не останется просто в голове или красиво написанная на бумаге, она поменяет вашу жизнь в лучшую сторону, потому что мы меняем Жизнь и нашей семьи и нашу тоже и совершенно здорово если это будет происходить в лучшую сторону что у вас в вашей жизни будет все хорошо и обязательно помним о тех семь важно которые следует вам помнить чтобы ваша жизнь была наполнена тем смыслом который вы хотите мы почти уложились во времени. Я, наверное, быстро тараторила для того, чтобы наверстать упущенное, пока у нас не получалось спасибо большое. Да, я, я очень торопилась и старалась. Но сейчас, правда, с Zoom такие сложности, Элла, мы второй год с ними работаем. И вот такой нагрузки на Zoom, как сейчас, по-моему, не было. Давайте подведем итог, потому что сегодня пятое завершающее занятие, опять как-то незаметно закончился целый курс, мы с вами несколько месяцев были вместе, у нас было пять занятий, и это был длинный период, и нам очень важно будет получить вашу обратную связь. Эла, у меня там с домашним заданием последний слайд был запланирован. Если вы переключите, он в записи останется. Мы, конечно же, вас попросим прислать ваши отзывы, поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением, потому что для нас это правда очень важно, узнать результат такой длинной работы, насколько это для вас было важным, насколько это было интересным, что интересного вы узнали, Елена написала о том, что важно было задуматься о благодарности, Попробуйте эту практику, она, правда, очень классная, и она совершенно не затратная, а результат очень здоровский. У нас есть три минуты на вопросы, на обратную связь, на то, что, если хотите, вы можете проговорить голосом ваши впечатления. Вот у Светланы просто не работает микрофон, она написала, Захарина. Ага, я поняла. Либо нет возможности, либо не получается подключиться. Хорошо. Ну что ж, мы благодарны прежде всего вам, Татьяна. Мы работали очень плодотворно два года с вами. Нам было очень приятно. Я надеюсь, что мы не, не теряемся, что мы будем продолжать сотрудничество. Это были замечательные вебинары, это были прекрасные модули. Спасибо вам огромное от всех наших участников. Супер, мне тоже очень здорово было работать, и я очень рада.